Здравствуйте, дорогие друзья! На связи, как всегда, Жуниров Павел, ваш психолог по тревожным расстройствам. Сегодня у нас такая тема, она с какой в какой-то степени такая драматичная. Что делать, если руки опустились в борьбе с неврозом? Но в то же время я считаю, что для многих из вас такое состояние или такой момент в жизни является точкой бифуркации. Точка бифуркация – это когда жизнь разделяется на до и после, когда происходит некий переломный момент. И именно в таких состояниях рождаются самые лучшие решения. Поэтому здесь самое главное – это все разложить четко по полкам. Давайте для начала разберем всего три вопроса: что делать, то есть э, почему это произошло, почему опустились руки, почему это хорошо, что опустились руки и что делать дальше. Поэтому смотрите внимательно и начнем с простого первого вопроса, почему так произошло. Руки опускаются только по одной единственной причине – нету результатов. Вы хотите себя чувствовать лучше, состояние не меняется, либо становится хуже. Вы это понимаете, много действий совершили или много чего сделали, результата ноль. И этот результат ноль, вы делаете попытку, ноль результата, попытку, ноль результата, попытку, ноль результата и так длится уже, может быть, даже месяцами, а то и годами, то, конечно, это, не, это, ну, это так и должно произойти, что у вас руки опустились, если эффект от своих действий вы не видите. Это нормально. Теперь давайте поймем, почему это хорошо. Дело в том, что на самом деле есть всего два типа действий. Псевдодействия и реальные действия. Реальные действия – это те, которые ведут к результату. Псевдодействия – это которые могут вообще не вести к результату или действиями не являются. И поэтому, когда вы находитесь в таком состоянии, вы как бы понимаете, что пришло время отказаться от всего того, что вы делали раньше. То есть это то время, когда вы говорите себе честно «я ждал», я пытался, и это не сработало. То есть вы в какой-то степени признаете объективную реальность, которая вас задавила вот такой гранитной плитой. И вы говорите, я признаю, что я не справился, что у меня не получилось, что я делал вот это, вот это, вот это, вот это, вот это. не сработало. Почему это важно признать? Потому что... Среди массы действий, которые вы можете сделать в борьбе с неврозом, есть некоторые действия, которые из невроза выводят, а все остальные действия не выводят. И вот все, что сейчас произошло, все что сейчас произошло, вы только что, поняв какие действия не выводят вас из невроза, только что повысили свою вероятность из него выйти. Именно вы повысили свою вероятность справиться с неврозом в ближайшее время. Потому что каждое новое действие потенциально несет в себе ключ к выходу из этого состояния. Я вам расскажу историю, что когда-то я сам оказался в такой непростой ситуации. Если честно, когда я только начинал практику как психолог, я стремился помочь людям, проводил консультации. Может быть, кто-то из вас уже слышал эту историю. И... Я работал, когда консультациями по всем вопросам, я чувствовал, что на самом деле я не знаю, как помочь людям. Они обращаются ко мне, мы консультируемся, я пытаюсь разбираться в их проблемах, да, мы как-то это все анализируем, я даю советы, они что-то делают, но проблема у них остается, хотя люди благодарны. Многие психологи это получают, им говорят, спасибо, Вася такой молодец, Лена такая прекрасная слушанница, мне было так хорошо после консультаций, но жизнь людей не Менялось, и Я это осознавал, знаете, как как обидно, что ты, как будто ты такой маленький, а перед тобой такая вот бетонный куб 10 на 10 метров. И ты просто стоишь, и ты тыкаешь его рукой, а с ним вообще ничего не происходит. И ты понимаешь, что это просто невозможно. И ты чувствуешь просто, что у тебя силы покидают. То есть ты пытаешься сделать так, пытаешься сделать так, пытаешься делать так. И все равно не получается изменить жизнь человека. Он возвращается к себе снова и снова за консультацией с этими же проблемами. И ты понимаешь свое бессилие. И ты понимаешь, что это действие не сработало, это действие не сработало. И вот тогда у меня руки опустились. Я понял, что, блин, я не могу помочь людям. Вот. Объективная реальность. Я не могу помочь людям. Представляете, психолог. Я не могу помочь людям. И... Я тогда, помню, сидел, у меня было такое отчаяние. Я прям сидел на кухне, смотрел в одну точку, в стену, и просто плакал от того, что вот я не мог с этой реальностью свыкнуться. Я, я не хотел с ней свыкаться. Но буквально, вот я, вот, не знаю, поплакал, там не скупая сюда, там было прям вот так вот плащ, минут пять я плакал. Потом я успокоился. И вот в этот момент я отказался от всего того, что знал. То есть я говорю, все, что я думал, теперь это не работает. То, что я делаю, это не работает. То, как я делаю, это не работает. Тогда что дальше? И вот здесь открылась передо мной возможность изменить жизнь людей за счет вообще первого – это что изменить всего две вещи. Всего две. Это всего два действия, которые позволили изменить жизнь людей в дальнейшем и сразу же практически. Первое, я стал работать только с тревожными расстройствами. Я убрал все остальные проблемы. Я сказал, я буду разбираться только в этом. Я начал работать совсем с чистого листа. Я сказал, я не буду разбираться с информацией про тревожные расстройства. Я буду изучать этот вопрос самостоятельно с нуля. Пусть мне потребуется время, но я попытаюсь его изучить. И я стал брать людей сразу на курс, чтобы я мог с ними быть на связи все время, чтобы консультации не имели такого значения, чтобы я следил за тем, как они все это внедряют в жизнь, все, что я им рекомендую. И вот так, совершив два этих действия, я начал видеть, что у людей происходили результаты. у Пропадали тревожности, снижались тревоги, пропадали панические атаки, улучшался сон, аппетит. В общем, они реально понимали, и я начинал разбираться на, в этом вопросе на очень высоком уровне. Просто потому, что я просто вот так вот брал людей, все время с ними работал. Прямо на протяжении тогда еще целый месяц я работал. Сейчас уже два месяца курс лиц. Так вот, смысл в том, что эта точка бифуркации была для меня, когда руки опустились. Точно так же это и есть для вас. То есть вы в шаге от того, чтобы решить свою проблему. Теперь... Что нужно делать дальше? Все очень просто. Вы можете сесть за листком белой бумаги, взять вот такую ручку и написать все, что можно сделать с неврозом, в том числе включить то, что вы уже делали. Что здесь может быть включено? Например, вы можете написать принимать антидепрессанты, ходить к психологу, ходить к психотерапевту, Посетить тренинг по избавлению от тревоги, заниматься медитацией и многие-многие другие вещи. Мыслить позитивно, заниматься аутотренингом самовнушением. Вот это вы все должны записать. А потом вы должны вычеркнуть то, что у вас не сработало. Чтобы честно вы взглянули и сказали, пить препараты не сработало. Заниматься медитацией не сработало. И ваша задача оставить только то, что еще не проверено, сработало или нет. И если вы все вычеркнули, это самый лучший вариант. Потому что здесь как раз следующие решения, которые вы запишете, скорее всего, они помогут вам избавиться от невроза. Потому что вы, как бы уже знаете эти решения, вы интуитивно знаете методом исключения. Типа, если вот это убираешь, вот это убираешь, вот это убираешь, остается вот это. Но вас что-то, бывало, останавливало от этого. Для многих из людей, может быть, приобрести мой видеокурс, или пройти мой курс психотерапии, или пройти курс с психологом, который я обучил, вот этот шаг, который может человеком воспользоваться только в ситуации отчаяния. Но вопрос не в этом. Вопрос в том, что есть же и другие действия, которые вы не пробовали. Но у вас вопрос в том, что вас это все время останавливало. А сейчас вы понимаете, что все, ждать некуда. Вот это уже нет, этого у меня нет. В голове у меня этих решений нет, они не работают. И в этот момент вы открываетесь в возможности принять новые для себя решения и совершать новые действия, которые дадут вам результат. Напишите в комментариях, у кого из вас был такой момент отчаяния. Поделитесь своей историей, это будет очень полезно. Когда спустя этот момент отчаяния, вы нашли такие решения какой-либо проблемы, не обязательно невроза. Но напишите об этом, поделитесь Подтвердите то, что я сейчас сказал Потому что это очень важно А я желаю вам удачи Пока